Добрый день, мои подписчики, я приобрел канал с подпиской, то есть, соответственно, и этот цех. Значит, что я хочу сказать. Я не занимаюсь сборкой-разборкой тракторов, это мне все не нужно будет. Кому нужно приобрести в пол цены или по договоренности инструменты, обращайтесь на этот канал, пишите. Я, значит, занимаюсь PCP темой, соответственно, на этом моем канале я его пере переделаю и будем заниматься настройкой, обслуживанием PCP пневматики, значит. Кому не нравится, отписывайтесь. Станок это также будет реализован. Ну, не, не знаю, за сколько я убрал. Как бы предыдущий владелец не сказал этого помещения. Но я думаю, ну за десятку он уйдет в легкую. Так, кому что надо, вы же там более менее общались с человеком, кому надо, какие инструменты, то есть можете писать в личку, и мы с вами договоримся. То есть буду отсылать наложным платежом с D-компанией, там DPD. В принципе кранбалка тоже мне не нужна, тоже ты за 15 уйдет вот это все вместе как какое оборудование как по цене металлолома тоже могу отправить вам в принципе здесь, здесь мне это все не надо тут совсем другая будет планировка то есть все для пнев, pcp пневматики значит соответственно та же в это будет печка реализована здесь будет стоять электрическая печка потому что по технике безопасности она уже ну будет не знаю ну тысяч за 7 я думаю с трубой она уйдет тоже то есть ключи вот это болт какой-то он мне там за болт говорил золотой это обычный металлический покрашенный болт ну тоже могу подарить его кому-нибудь вместе с этим с вот этим приложением это Уйдет он тоже. Кстати, да, вот этот трактор, я не знаю, чей он, предыдущего собственника, либо он там кому-то на заказ сделал, ну, по цене металлолома, я думаю, он тоже уйдет отсюда, потому что он, я даже не знаю, какие-то балкой пользоваться, не знаю, может обкусить вот здесь этот, потому что, ну, как, не, не могу разобраться. В принципе, да, уйдет тоже, пишите. Также на этот канал мы... Все, вам вышли. Ну, в принципе, так, смотрите, что надо, кому обращайтесь. Ну, всем пока.